Всем привет, и а сегодня самая что ни на есть интересная тема. Я все-таки доломал эту снайперскую калику до 3% и даже поиграть с ней успел. Погнали! Добро пожаловать на ту самую упоротую рубрику на моем канале, которая продолжается благодаря таким вот необычным экспериментам. Да, сегодня у нас сломанная калика, и вот только гляньте, сколько урона в ней осталось. 77,5, это ровно половина от 155, по крайней мере столько в ней было изначально. Но что интересно, даже с таким, казалось бы, небольшим уроном, она все равно заставляет ливать многих противников, потому что ваншот в голову у нее остался. И отыграв первую же нефтебазу, мне удается поставить 25 шапок из 28 убийств. Да, на самом деле это не так уж и сложно, если установить четырехкратный прицел и глушитель, который, знаете, вообще практически ничего не меняет. Но самое забавное здесь произошло после запуска на штурм. Все так же, стреляя по головам, удалось сделать мозголом, я аж сам охренел, вот если честно. Да уж, складывается ощущение, что эту кальку даже чинить не обязательно, чтобы более-менее стрелять нормально. Вот такой вот результат игры, ну и сразу на испытательный перегон перейдем, покажу вам самую максимальную дистанцию ваншота этого колеса. Все это я проверил, стоило отойти чуть назад, и ваншоты исчезали. Ну и разумеется, по телу я тоже пострелял, в итоге получилось то, что в питон понадобилось 5 выстрелов. Фул сет абсолют выдержал всего лишь 4, как в принципе и боевое снаряжение. Ну а стандартному хватило трех выстрелов по телу. Да, теперь постреляем по рукам и посчитаем выстрелы. Защитные перчатки плюс питон 8, full set абсолют 6, стандарт 4 выстрела, ну и полный боевой сет 5 выстрелов по рукам. Так что же мы получаем, сломав калику до критического уровня? Знаете, мне представляется такая штурмовая винтовка с очень низким темпом стрельбы, всего 450, при этом с огромной дальностью ваншота в голову и имеющим четырехкратный прицел. Почему не? Да ведь именно с его помощью удается вешать такие шапки, от которых игроки просто бомбить начинают. Короче говоря, вчерашняя игра с колесом мне просто нереально понравилась. Да, это для меня было неким испытанием, пострелять в голову со снайперской винтовки в итоге. Все-таки я это сломал до нуля... Предмет сломан, сейчас перейдем на склад, посмотрим, что здесь СВД-шка вместо колеса стоит Ну, а калику уже можно даже удалить со склада Такой крестик слева появился Ну, я этого делать не буду, разумеется, нафиг это надо Лучше починю Ну, а если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился Поэтому лайк ставить не забывай Подписывайся на канал и оставляй свои комментарии Ну, а прямо сейчас я выберу победителей Прошлого конкурса для этого ссылочку С того видео я копирую и перехожу на сайт Который выбирает случайные комментарии Погнали. Итак, первый это у нас мистик. Посмотрим, выполнил ли он все условия конкурса. Нужно было подписаться на главхакера и на мой канал. Так, главхакер есть. И подписка на мой канал, наверное, в самом низу, как обычно. Да. Так, а теперь выберем второго. Достаточно будет просто переизбрать. Читерок, читерок, посмотрим на его канал. И сразу же подписка на мой и на главхакера. Все, друзья, я вас поздравляю, теперь вам остается просто написать мне в личку на ютубе, скинуть свои ВК, и чтобы это сделать, переходите на мой канал, в раздел «О канале». Вот здесь вот справа увидите «Отправить сообщение», кнопочку «Скидывайте туда свои ВК», и я с вами спешусь.